Ad Hunter это встроенный в браузер MaxTone фильтр рекламы, который позволяет вам видеть сайты такими, какими бы вы хотели их видеть. Для максимально комфортной работы зарегистрируйтесь на сайте my.maxton.com, хотя это и не обязательно. Откройте нужный вам сайт и щелкните по значку AdHunter в правом нижнем углу или меню браузера. Здесь вы можете редактировать фильтры для этого сайта, но для начала их придется поискать в интернете. Или вы можете использовать встроенные фильтры. Правда, они не очень подходят для Рунета. Но и русские правила легко добавить, и ссылку я оставлю, пожалуй, внизу. При желании вы можете отключить фильтр рекламы для конкретного сайта, но не можете отключить его вообще. Это скорее недостаток. Зато Max Hunter доступен на всех платформах и всех устройствах, и ваши правила всегда синхронизируются с вашей учетной записью. А это уже плюс. И да, расширение, работающие с обычными фильтрами, тоже есть. Попробуйте.